Здравствуйте, гости, подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные и интересные видео. А в этом напитке содержится огромное количество хлорофила, полезного для нашего организма. А также этот отвар богат микро и макроэлементами медью, цинком, железом, йодом, магнием и втором. Снабжает организм энергией и нормализует работу кишечника. Такой напиток приготовить очень легко и просто. Каждый помнит, как в детстве приходилось срывать с грядок зеленые стручки, а потом, раскрывая их, наслаждались сладкими горошинами. Многие выбрасывают стручки, не зная об их пользе. Несколько стрючков заливаю кипятком и настаиваю минут 30. Кстати, можно высушить и пить такой чай даже зимой. Поэтому, друзья, вот такой вот замечательный рецепт. Попробуйте и обязательно оставьте свои комментарии. Знали ли вы о таком рецепте? О том, как можно употреблять стрючки гороха. Если вы еще знаете какие-то применения, обязательно напишите в комментариях. Ну а я желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!